Эй, дурак, я ем шарму, не трогай меня. Я кушаю шарму за твое здоровье. Плохие, ажа! Я пиздак мне не скручу, прикинь? Просто побежал, справа сверу. Эй, это. Подожди, я с мужиком поговорю. Алло, я на твоих глазах родился с маменькой но пизды и выпал. Зачем ты лупишь по мне со своей крышей дырявой, ты, сука, амбразуры просто для смешивания. Гадость ты! Обычные, бледные, мне, бледные, мне, бледные, мне, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, тварь, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, ха бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, бледные, <смех> mm, неплохая Я бубомная чума, бля Ты сколько будешь кушать бубонная чума, реально нахуй? Мммм, тут три здоровика бегут, пиздец Позаряженный, родной Я, наверное, 7 левый вверх Я к э, рыбачке бегу Ух, брат, тут рубка, жесть Я слышу, да, рубится Он один, поел против троих, по-моему уже в квартиру вроде затулился. А ты где сейчас? Я за камнем, короче. Вот тут видишь, камни с травы у него дома. У тебя с левой стороны. А, огромный такой буувантес. Да-да-да. А ну глянь, щапай. А я вижу, ут ты стоишь, сука, суприм Пелос. Вон он на крыше вываливается, брат. На! Попустил кого-нибудь? Не, шлепает по ним. Скажи, кого сколько попустит, я поднюхаю, сразу подвигу. А ты никого не снухаешь, браток? Ну что они там трое? Он двери хлопнул, потому ему скорее всего в табуретку уебали. <свят> Погнали, бро, развиваться пора. Я уже в лесу здесь, короче. По зарыбачке. 30 тканей те где... науки. Почему мне наук? У меня есть. А, у тебя есть лук? Хуя жара. <свят> у меня чел с арбалетом, брат, есть хелпс? Да, ты где? Около пауэрпоинта на S5. Левый вверх. На S4. Чуть соску меня не разбил. Ты по горе бежишь? Уже вниз спускаюсь. На S4 сейчас. Вот ты стрелял с лука. Нет. А, по нему лупит слука, по-моему вот, вот, это ты? Пры... Ага, да Здорово, надел. бро Они наверху там, приглашаю в команду тебя Давай А что ты наделал на себя? Ничего У меня только что, -то, как будто ты был в этом Вон на а! По нему лупит, по нему лупит, брат Да? Да, сучка Да-да-да, лупит, лупит, лупит Пойдем, под, поднимемся, потому что поможем ему Как будто бы убрал кого-то Да-да-да, вот он, но мне прям Вон он будет по прямой Просто прямо? Угу. Вижу, вижу Одну отличный! Уголову. Ебать ты лобстер, брат. Ух ты ж, тварька! Ух ты ж! Сукин факин, да? Капец, я шальную дал, да? Ух, да. Браток, ебать, ты раздал нахустелька. Сзади чел, сука, у меня. Голову дал убил его. У меня чел одетый. Голову дал ему. Еще тычку дал, вынес, вынес, вынес его на помойку. Балдеж, экстренный балдеж, брат ой ой ой <laughs> Экстренный балдеж. Можем э, в стать поставить, деньням подождать Офигас? Да что ты ночью будешь делать? Это ты по мне рэпнул? Нет-нет а понял Сзади, да? Тычку дал ему Свечи, свечи, перед брат, передо мной перед прям. тобой, перед тобой в кусту, в кусту Да, да, да, да За мной летит, брат Хит дал ему Он с чем-то, слышишь? пайпом или с помпом? Снимай, снимай, не... родной Снимаешь? Вырубил меня с одной. Блять, как? Вырубил меня. Как он все видит? Я не знаю, это мастер игры. А, их двое. А, их Чуть -чуть. трое, блять Чуть-чуть до да, рыбачки не добежали, блин. Я Чуть -чуть. в кусту лежу, браток Ваш меня не приметит нахрен. Они фачил зажгли. страшно жесть. Но я сижу, мне плевать. Передай, мне, что я уже в Америке. Я умер от голода. Ложкой подаю саблю. Бля, как они ночью вообще что-то видят? Я не знаю, это мастера или этой. А-а-а, бля. Со ты только мой ебал. Только факел зажог, уже ты спод Бля, кабан еще бежит, за мной юрки пиздец, с пени круз, бля, бекон ебаный, бежит от яичницы. Иди долбоеб, магнит нырни на полку нахуй, ебанутый. Я как выпустили, вообще дурак как через охрану пропернулся. Блин. Упаковку спину Тихо. Блять, скупердяй за мной летит какой-то. И что ты, и что ты? Ах ты, сука, сука, Вот эта звучка, он мне организовал, браток, пизда, Родной, я хочу уже. Давай-ка, слышь, выживать, дом построим там. Согласен. Пиздак, закрыл Извинился, мат. Извини, Там кому-то свисток снес, вот пойду-ка я облежу, бля. А, лежит труповая опухоль с луком. А, с арбалетом. Браток, а я уже тебя скоро буду. Родной, здорово. Здорово, лопапу. Ты опять соль мясницкий ряд бьешь, бля? Долбоев сморозили кадр сбежал преследовал. Разморозился ей блять. мне тоже что-нибудь, слышь. А что тебе дать? Только вот камнем работай, блядь Б. У меня есть, короче, 10 каний для... гавкаешь на него. Он и так в лежит. Не, брат, 9 ткани нужно, я вообще буду крутой парень, реально. Вот, нашел. 9 тканя Да. Я только 9 принимаю, если 10 вообще не надо, брат. 9 конкретно выдай мне. Спасибо, брат. А мне теперь, слышишь, деревяшки нужны, браток. Можешь поставить, посмотреть, как я буду фармить? Да что он, блядь, на месте стоит, нахуй? Повернулся грозно, грозный, блядь. Ложную, ложную выдал, блядь. Че перед нами, слышишь? Один на нас смотрит, вон в шлеме бунтаря. У него что то блин, да, у него пистикует, браток. Он на нас бежит, да? Да, да, да. Тычку дал. Еще тычку дал. Еще дочку дал, и дал. еще и дал. Убил одного. Я умер, я умер. Один и остался. Бля... Бля, ты в голову попал, ты видел вообще? Да, да, да. На ну, джанкиарь два Бля... чувака, каких-то заряженных. Бля, за мной собака лечит, нахуй. Короче, слышишь? Она в шар зайдет, Надо собака? В шар? Да, да, да я уже рэпнулся ебать. Надо какой-то план, брат, выработать срочно. Ну давай выработаем кого-нибудь просто как топливо ебаное. О, мы с тобой неподалеку, бро На этом планы начнется, знаешь. Мы будем играть в игру просто и все. Давай. И ко мне, родной, пора развиваться. Не, я развиваюсь, бро. Вот что делают крутые ютуберы. Вот без допустим, что он делает, да? Он скрафтит себе лук и выбивает коллаж. Да, а мы чем? Хуже. Давай тоже попробуем. Нормально дал? нормально нормально. симфония Чайковского, бля. Дебяты. <свят> а чё тебя за шорты какие-то крутые? Для долбоев я просто в трусах бегаю. А у меня шорты <свят> у <глаза> лагают, бля. <свят> О, тут кабан благословенно лежит, бро. Теребаню а? его, я хуй пойму, он то ли спит, то ли что с ним. Ну, по-моему, у него вечный сон, бля. Ебать у него туфельки, посмотри, по <свят> Кто, бля? <свят> туфельки, бля. Он <свя> разлегся, пизда туфельки как будто бы. <свя> <свя> Иван, это тут брат его бежит, не ебал! <свя> а тебе это за шо? Ты даже не, не, не в курсе событий, бля. Ты <свя> <свя> что там золушку нашел или что, бля? После 12-ти в кары ту превратилось. <свя> не дай на туфли глянуть. <свя> я, я его уже перевернул, брат. У меня 20 тканей есть. А у меня 30. Ох, там ебашиловка ебанутая, брат. Вижу, Может, пойдешь Понюхаем, вот. посмотрим? Не, не. Ну, посмотреть можно. Под нами уже, тихо. Не арбалет думаешь. забрал. Беги, беги. Убегай, брат, убегай, убегай. Сезда. Конец, нахуй. Ебать, он попадает, нахуй. Ааа, мне голову дал. Ну, что это за профессионалы, блядь? Бля, я надеюсь, он не тронет арбалет хотя бы. Он все заберет, блядь, ему пострать вообще, блядь. Что там, есть еще не хнуть, нет? Браток, но ну я пока что еще время прибытия минута Я Нюхай, я нюхай. Время прибытия одна минута. Оп, сосал, сосукин, факт, даже лук забрал. Мой я на речке там. На речке? Ну, возле этого каньона, откуда течь начинает, Да куда попал у Юбища, блядь? Зин крафсбургера Вот, лежишь, ноги кверху, зворочка. Все оставил, все оставил, родной. Дай бог ему это зарывай. Только да, я знаю, да, да, да, да. У меня чел, вот дом строит вообще голый двуйковичка, бро, можешь стрепнуть его, блядь. еще родной. Не торопись, только, слышишь, твоя жизнь важнее. Как приятно, ты на душе стало сразу же. Ма, кушай. Кит, убрал его, лутай лук. В доме топает, по-моему. У него кен сейчас придет, брат. Куда он фармит пошел? У них двери нету в доме. На крыше, что ли, двери? Блять, два чела! Откуда? Сзади? Откуда мы были? Вижу. Тихо! Беги! Это другие, беги вниз, Ты что дал. Беги вниз, беги вниз, там справа двое. Голову разбил, одного вырубил почти. Что, будем пытаться? Можем попробовать, да. Есть желание? Колубра. Оу! У них помпы нахуй. Не, нет желания. Нет желания вообще, одно хп, блядь. Ты живой? Да пока да, блять. Но это недадолго, ни черта! <свист> а, это не ты? А я бежал Ай, к челу. <свист> <свист> <свист> тут еще чел. Они, они стреляют с кем-то или еще? Да, да, да, я тебе говорю. Я встал. Они стреляют там? Да, да, да. Слышишь, слыша. По ним ру рупит. О, вырубил его родной. Промадлой ебадит долбает. Не попасть на моего ни единой, я сдох. Черт подери, блядь. Что с нами не так? Что мы делаем не так? Объясни, почему мы такие уебаны, блядь. Почему ничего не можем, нахуй. Ну, помп, шальной, пиздец, блядь. Конечно, блядь. Он меня один раз репнул, я уже, нахуй, думаю. Ну, все, ебать. Где врача искать? В Израиль ехать, чи куда, нахуй, пойму, блядь. Потому что там срывает башню, с надо. Меня даже пива так не разносит, только помпа, нахуй. Ебать, там танк подорвали, нахуй, родной, пока мы бегаем, блядь. Ну, это нормально, бро. Да куда? Нормально, надо собраться, слышишь? Сбора не Ты Нахуй ты кашель, блядь? Пенисом подаюсь. Арбалик. Куча, куча, куча, куча одежды, братник. Охуенно. Тихонько! Топает сукину, факину! И мать тебя Ты живой там, нет? Живой пока, да. Не, не брыкайся, не рыпайся, даже, бля, не думай. Так надо мной кто-то тусу-джусу наваливает, блядь. Что могу поделать? А блядь. Все. Куча каловых ошметков на сопких-то. Ты хочешь ко мне подобраться, родной? Давай, давай, поварю с тобой так, что Ой, еще ткань, брал. Десятку ткани наищешь и все, и у тебя лукавина будет. Да, ешь шаровая молния. Спасибо, родной, 10 тканей у тебя... А дерево все имеется? А, дерево все имеется. А, выдаю. Чужаминку у тебя. Ой, ой, и вот так ой, еще. Ой, ой, ой, ой, ой, спасибо, а раз, это ты обязан ой, съесть ой, за этот китсарт. Кусы, ой, кусы, ой, кусы. Ой, ой, ой, ой. Кусы. <свят> Отлично. Ой, вот здесь тканей твоей. Наши блуждания привели нас прямиком к мусорке, на которую мы просто не могли не заглянуть. там кто-то рассекает мои машины, ребутает. Рау? Да, он. Не, я вижу, я вижу. Он такой, с луком, чисто. Он на да нахуя, брат. А он что, по зали? мне спарить уже начал. Тычку дал ему? Кидал. А, его кент внутри сидит, блин. Тычку дал ему еще одну. Да ебать он здоровый. Ебать он поехал, смотри. Он улепетывает, брат. Он улепет его. Того нагнать надо, того нагнать надо. Ебать, он угрожает нам своей этой штукой, блин, слышишь? Тебе показывает, блядь. Пацаны, не дрыпайтесь. 4 тычки вытерпит, слышишь? А вон он стоит за этим. Он убегает, вон куда стоит. Брат, садишь, что тебя не сынули. Тычку ему дал. репнулся, да? Лопнул, лопнул, лопнул. Аааа. Сзади сзади. Не, не ет, не ет, не ет он. Блять, на мне человек спика. Меня выключили, блять, сиоки. Двое там было, оказывается. Одного убрал? Выключи, меня подними. Того, лутает, того, лутает, того лутают, того лутают, я понимаю. Того лутают уже? Джетает, чел, да. Джеп обсосали Надо идти, идти, он за это, что. О, с... О, тут очуметь, сколько ресов у них. Того обсосали уже, и тут чел с копьем Но там чумное количество он побежал просто. Сломя голову. Ты вообще полчи произошло? Я свечу, по... готов? О, нет, я кушаю, брат, пови, трапи мне. Доставай, арбалет, доставай, арбалет, Давай, Давай, давай. Черташеньки не видно никого. Где этот мужик А бляд, он этот? встал, походу, да? Да. Ты чё здесь чел, Перед было? нами прям. У меня вот, с факелом. Ой, с копьем. Вот здесь, вот здесь. А! Да. Он а до сих пор стоит? Вау! О! Вот здесь ещё посвети. А! Вот здесь, вот здесь смотри. Лежит. Турик. Чёрт подери, брат. Почи наверх поднимусь? На перерап. Здоровый. Хайо, хайо. Ба! Упнул ему. Есть зеленая карточка? Не знаю, зайди в кабинет и смотри. Есть! Пойдем-ка фармить, слышь. Фармить? Да, неплохой же Подожди, дай я тебе температуру померю. С график вот далекий там, я не знаю, биг-бурик, биг-ящик. Да смеялся нахуй. Что это за ловушка тут, блин? Это Тима Чего слева? Где? Тычку дал ему. Это бой. Это бой. Если тебе даст тычку, нахуй, ты сознание потеряешь тут же в миг, бля. Брат, я хочу все камни растрепать, я хочу пве игроком стать. Как смотришь на это вообще? Отлично. Реально? Нет. Да как так-то? У меня бабок, кстати. Топливо у меня тоже есть, представляешь, мы с тобой только 40 свиней разделали, нахуй. Там три чела здоровых бегут в антираде, смотри. Да, я вижу. Черт побери, они вот реально крепкие. А чё, в пустыне камни всё, блядь? Ноль нахуй или что? Посмотри, какой у меня пончо красивый, блядь. Какое пончо, брат, тут геологическая, блядь, опасность камней нету. Не, ну ты лянь. Да вижу, вижу. Можно ляпнуть ему? Не-не. Посмотри, Они какая красивая понча. Да ты надоел хвастаться своей одеждой, блядь. Это лимит Да это limited edition, брат, урвал на распродаже в сумме блядь. Или на П-18 жухнемся. На П-18? Да нахуй нам надо, бро. Вот с этими, блядь мы можем Харбарину Абуса ссать, сахаря синюю забрать, и с синей забрать аэропорт, бро. Нам сейчас дом надо построить для начала. Тебе так не кажется, идиот? Тоже даже. верно. <смех> Забыл совсем об этом. Смотри, о, наш новый дом. Да? Угу. Кажется. Это ты сюда меня вел? Там еще и ящик залоченный, смотри-кась. Что за т... хрень? У... Он открытый. А, открытый. Че застраиваем? Смотри, какой шальной дом. Какой-то грязный какой-то. Но он и такой себе брос. Хочешь приятненький? его? Да. А спальники не будем рушить им? Да не, пускай живут с, с Смотри, ш... шальной же родной дом. Не, хорош, хорош. Делай, делай. Только вот тут знаешь, в чем проблема? Вот тут смотри, лопаешь вот эту штуку и у нас дверь расширяется. 115, на, выдаю. А дерево? А, 1250 выдаю. Слышь, бро, я тебе говорю, вот эту рапаешь и все, и у нас Здесь дом открытый. С ракать родной, с ракать, застроим потом все красиво сделаем. Думаешь? Ну ладно, давай. Уф, что за капитальная квартира? А куда шкаф-то сувать, блять? А это что за треугольник? Что они тут хотели? Сделать? Знает, и сделать? Я хуй знает, бро. Еще и загрейдили его, блин. Интересная задумочка, однако. Давай поставь кого-то уже что-нибудь, блин. А то я чувствую сегодня в безопасности, ни черта. А так. Так получше. Что? Зачем ты его просто закрыл, блядь? За, за, Д -д -д possiamo... -то -то... Trainings... __�� за, за, за, за, за, бля. На, родной. Суйка туда металлю. Все, и дом, и костер. Ну ты ж посмотри-ка родной, дай-ка на биг боукс. ой все понял. Нам, короче, сейчас срочно надо идти, ткань латать. О, файка толстовка как Смотри, там дверь открыта, гантрап по печке стоят. Это, оля, несчастье. У -у -у. И там, кстати, две двери открыты. Ну, вообще не за манушка, бля, отвечаю. У -у, смотри, все ящики еще стоят на супере. И чел, чел здорово, бежит в Соло, соло, брат. Как слышишь, родной с луком. Дорога лутает, дорога лутает, дорога лутает. Прям передо мной, смотри. Пистолет какой-то у него. А, родной. Не попадаю. Не, ну, такой, Трючку дал. В цирк, бля. Голову у меня разбил. Он ⁇ ёбает, он... его кабан жрет. Да-да. Я даже не заметил, что он бежит. Понял? Да. Походу кабан. Да, пизда, бежит. да, кабан проиграл. Шо, он ж прицами ли, лиется? О, да. берданка. Твой чел вырубил. Убегаем, бегаем, бегаем. По мне попали. По мне еще раз попали нахуй. Меня вырубили. Но я за хаты можешь поднять. Да куда нахуй? Я сам упал тоже. У нас значит, Мы даже спалок тут нету. нет. Геннери, да? А, а это еще его дом, блять! Да-да-да... да да, да блядь, Что за хуйня, блядь. Да Мы даже чело с тисаком в руках убить не можем! Какие мы немощные, это просто пиздец. Я, блядь, даже не пол, что он убежал, до сих пор стоял, царил машину эту ебану. Бля, браток, блядя, 6 тысяч часов порядком дали знать о себе вообще. Ой, я, кстати, возродился, с где. На джунке яркий. Давай ты уебище. Ага. Пошел ты нахуй, пол. Я вообще-то в команде с тобой придурок, бля. Они против тебя играю, блядь. Ебать, тут мужика прижал, и нахуй. Брат, я уже тоже хочу с помпами бегать. Ну хватит уже терзать меня, игра ебучая, блять. Ты в курсе событий, то что мы всегда сначала тужимся, а потом нам попадается что что-то вообще катастрофическое, если мы не опускаем руки. Но меня заебало монтировать вот это, когда мы с тобой сначала 40 тысяч часов бегаем без пизды вообще, а потом уже с калашами нахуй. Здарова, родной здорово букаки баная, блядь, категория пол. А, Десярик. Иди, иди, перерабатывай. Я по это дерево побью. У yeah, меня yeah. есть деревце уже. А, есть? Ну закрой пизда, когда. Писка, а что надо? Камешек нужен. Камни ну, тоже ты, есть, блядь. все. Мне вообще от тебя больше ничего не нужно. Можешь вообще э. из выйти просто. Э. Охуенный мель, блин. Блять, у меня камня даже в инвентаре нету, я только сейчас это заподозрил. <laughs> а куда он делся, блядь? <laughs> Я <связать> а а тебя даже камень усол, бля. Епту дрибари, бля. А куда он реально делся, блядь, с моих рук чипеля окна? у меня две сотни тканей, брат. Бля, у меня чел здоровый с арбалетом. Блять, ну какого? Как он здесь появился? Он, сло... он блядь, с воды выпал и выпал дебил на... Давай скрепанем его. Возле меня, брем. Я тебя выдать Дай могу мне. все. Ну он домой зашел, вроде как. Ну, можем подождать, но ну такой с арбалетом, был. Давай, давай. Мама. <связать> Мама. Бабай, бай. Что ты дал мне? А стрелы. Сам нас уетишь, бля. У тебе все должен выдать, что ты, сука? Давай, у меня новый стрел быстрее. Подожди, стой, бро. Да я тебе половину дам. Вот тут, вот тут он был. Кто, арбулистнер? Да, да. Да, вот он только что хату загрейдил. Мы можем пождать его под хатой. Он вообще в такой хуйне построился. даже не ожидает, что его кто-то будет сидеть ждать. В хате что-бьет, то слышишь? Может Окно в Европу. Че он бьет там, блять? Парфюмер, ебаный. Может, у него дверь тут? На да не, вряд ли ты что Он себе верстовую полость прорабатывает Второй наверное поставил Верстак думаешь хуярит? Ну да, но только нахуя Океан кастать надо, дурак Да не, он что-то сверху Сверху что-то бьет Да, он потолок хуячит, слышишь? For real? Да Бач у него дом огромюзный. Лопнул, О. лопнул ну надо сиску ему, ох ты ж, блядь, нихуя Он случайно мискликнул, Че выпускаем его или прям в дверном? Да прям в дверном рэпаем его Блядь, откуда у него металла столько? Блядь, он на крыше себе сделал, выход на крышу На крыше, на крыше уже Бля, ну слышь, у него металл, может у него пушка какая-то есть, поаккуратнее бы с ним надо Ну что ты выходить собираешься, дерьмовочка, бля, ёбаная На, поставил Рынк, рынк что-то откуда ты слышишь, вернулся, блядь, с долгого плавания, там оборудоваться и дом ставишь? Он тут там-то-там-то что-то подрихташирует, у него там спаунятся камни или чешу, я хуй пойму. Почему он сразу все не загрейдит, блядь? Не, вот знаешь, как рабочий? Чуть-чуть поработал, да. <свот> <свот> Чуть-чуть поработал, на перерыв, на перекуры выходит, забыл. Не, может у него просто тяжело носить, может у него оставил Хандрос, ебаный. <свот> больше тысячи камней в инвентаре нельзя поставить. <свот> А ты же как ты, нет, что ты чечеву свою натянул я ебачь бля, ну пизда, мы тут с тобой время теряем нахуй не знаю брат, ну все уже что ж поделать он че выйдет еще и карепанет нас, бля я тебя теряю, бля ты соберешься, Ебать, что там? ха ха челся колизей просто строит, бля на наших глазах, нахуй ебанутый, бля, да он заебал да туда-сюда ходит а что полы проверяет на скрипучесть? ебачь, это да он вообще капитально подготовился, У тебя полным ходом выживание уйдет, а у нас один рубашки, другой голый, бля. Под квартиру у кого-то капитана прасе сидим, бля. Бра, только у тебя тиква на голове, блядь, вообще-то. А, да? Нахуй ты встал, от нас? Че, слышно было? Нет, не слышно. И он замолчал. Ну екарный баба. Садись, садись. Оба тебя тебя окантовка нихуевая вокруг головы. Нахуй ты достал, вот это слышно было, идиот, бля. Да, я не слышал. Бля, ну нахуй мы тут сидели. Бля. смотри он смотрит? Фу. Он на крыше лезет, на крыше лезет. На! Побежит? Молю. Спать. У него помп, у него помп. Убрали, убрали, убрали. Вот компания, вот на чем на зеленках нет? На Подходим, красных. Блядь. Уебываем, брат. Наконец-то мы дома, брату Один А где наш дом? Вот, вот, вот эта штука. Вот это? А нет, ты Вот это! Пожак, где наш дом, блять? Вот этот, по-моему, вот тот, вот тот. Но это точно не наш дом, там на крыше, типа, дверь. Наш, наш. Я же помню, родное дитя свое. Она здесь дома, но всю мою. А что с этим, с гантрыпсом? Брать, он не рабочий. Он не рабочий. Так тут все открыто. Что-то есть там? Ничерташеньки. А шкаф залоченный? Да, да, да. Мы можем первый верстак и печь забрать. Че перед нами одеты? Стычку дал ему. Ой, ой ой смотри. Вау! Домой, домой, брат. Домой. Че, может, разорвем домой. ящик сейчас прям? А чем разорвем? Мачетами можем. Зачем мачетами? У нас, мачет у нас помп. Да, давай только домой скинемся. И поставь себе спальник. Че поставить, ты говоришь? Спальник? Да. Закрой ебал. Ты хочешь сказать уебище, ебаный. Рашечный идет. нормально прикинь ювелирно нахуй да, ювелирно <свят> Саша ты ювелир тихонько брос, раз, подобрал печку урвал и гандраб тоже Шкрэк. а в шкафу было что-то? верстак, печь, еще и гандраб, брат обогатились конкретно ай, ай, ай, ай. Саша, ай, ех ебать, как ай. вкусно то, блин да и, домой, и домой, и домой, блять, блядь, блядь, блядь порол А че иметь какой домик у нас сексапильный, жесть Отличный, а да? Ага, классный Ма. Че, ма? Уф, а туда есть запихнуть? Угу. хуй могу туда запихнуть в дуу прямиком, блядь Прикинь, как там от, от, от натуре одну, одну, одну по затуда засунуть, чтобы она репнула а мне в пенис, блядь Вкусно? Бля, только у нас появился арсенал, блядь, в инвентаре все, наема никого. Ну, браток, это и хорошо, мы же хотели поформировать. Я и не хочу, чтобы какая-нибудь дура ебаная вытулилась со своим миниганом каким-нибудь, блядь. Ну вот он, блядь, вдруг. Хотел, блядь. Же... Я уже пизды получил почти. Пиздох? Почти, да, но уже да. По мне хуяри. Ебать, он сжарит, они вдвоем хуярят, что, блядь? Бля, ну мы построились нахуй. На нашем районе было делать абсолютно нечего, потому что те парни, которые только что убили меня, контролировали просто все. Каждый раз, как только мы выходили, мы получали сразу же от них пиздящик, и нами было решено пойти погулять в другие места. Пищевая цепочка была. знаешь, <nationalism> а, ну что нашел? <приним> <приним> <decide> Револьвер. Ух ты ж. Ох ты ж, Мишень переживай. Где? I don't have nothing. О, <аный> <приним> <п finalmente> <п rigid> побери, Чуть что у с голосом. I don't have I don't have nothing, <laughs> I don't have, I don't have. Want, oh, okay, I'll, I'll, I'll give you the corn, I'll give, give you the corn, I'll give you the corn. give you the corn, I give you the corn. I, I, I give <laughs> you <What> the corn, give you the No я сейчас игры выйду, как попасть на. Да блядь, ну <laughs> как не попал? Ой, ты просила от меня, ебать Ой! Я не знаю, не знаю. уже так ждали, что будут на радио. Я не знаю, да. Я не знаю, да. How bro <laughs> How? How? I'm naked, what do you want? <laughs> <laughs> take, pump, take pump uh, so I'm gonna pick it up, you're gonna corn, shoot me an I ass? Me I Thanks I have no I give me corn, I give you corn, I have no I, I give me corn, <laughs> I give you <me> corn, <laughs> I, I give corn, <laughs> I give corn. Wait, it's, it's, it's, it's the same way, what's up, uh, I appreciate the pumpkins I <laughs> <laughs> <laughs> well, Why you? I <laughs> <laughs> <Why you laughs> don't live in a market, me cause. Oh, Thanks oh. for the pumpkins. <laughs> <laughs> I have nothing. I have nothing. I, I give you corn. I give you corn, cause. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> come, come. Man, go go I give you more. Oh already Go, me fight. I give <laughs> I, I give роу. water say, say, this bro. time. I don't got no more corn. я <laughs> и give я give you corn. <laughs> промазал, блядь, я овощи баны Как это вообще происходит? Опять промазал. Блять ну я что то с мышкой или с ковриком, не понимаю. Опять. Когда я сказал, давай убьем вдвоем, это значим вместе. А не я, бля, буду отдуваться за всех. Не, мне просто уже пора, блядь, микрофон сидит еще раз купить и тоже бегать. Айв нафайн. Короче, я пошел за синей картой, блин. I have nothing Бля, ну ты не неугомонная дура, блядь Ну брат, сейчас ночь будет ебаная Ну <мес> бля Отрыжка ебаная, блядь Это да твоя отрыжка ебаная, говно из жопы, блядь Тварь ха <свят> I have nothing, I have nothing I give you corn, give you corn, I have Пизда, мне ебало бьют Тебя окружат? Да, да <свят> Выжил, представляешь? А, вижу, я. у меня папе, слышишь? Если выживешь о! Да нихуя себе долбоёб ебаный! <звык> <звык> Вырубил вами, его. Бать... Да вырубился Пусть... я Пусть... уже, блядь. Бля, ну и отрыжки ёбаные мамины, блядь. Те парни, которые были на порту, они оказались нашими соседями. И как только они побежали домой, их приняли другие пацаны. Ну а я, конечно же, решил влететь. Хуярю по нему? Да, хуярь! Хуярь! знаю. нет. Мы худшие в этой игре. Да что нахуй так? Это пизда, чувак, это пизда, просто, блядь. Че, не, не чиркал? Я просто стоял у него за спиной. И знаешь, а -а -а. что делал? Mm. С этой хуйни стою чиркаю лет 7, нахуй. Он уже перезарядился, маме набрал, и, блядь, спросил, как делишки, там у тебя нормально все. Флора и фауна цветет твоя, блядь, на подоконнике. Я стою дальше. Киркую, блять, у нее за спиной. Это жесть ебаная, просто, просто. Да, чувак. Но в целом мы особо сильно не разочаровывались, потому что у нас был изучен револьвер. И весь наш геймплей мог поменяться просто в любой момент. Они двое там, да? Блядь, по мне круши. У тебя слева уже вблизи. Один у меня, один у тебя. Вырубил одного. Беги, беги, брат. Хит дал, хит дал. Стучку дал. Ебало дал. Забрал Берду. Кидал ему, кидал ему. Умер? Нет. У тебя близко. Ты что когда убил его? Лучше в мире. У них куча всего. И у этого очень есть. Надо кружить и убивать их еще раз. Не бежит там сзади? Не знаю. Никого не вижу, брат. Ебать, мы их стрипали, Да, во, во, бежит, бежит. Где? Видно. Меня вырубили. Ну как? Вырубил его. Быстро с дома. Захожу. У меня еще один начал. Голый. Дурак, ты что хочешь? Вырубил его. Давай, я жду тебя. Только я побыстрее, золотая, братик. Золотая, труп, труп, труп, золотая, да. По мне стреляют сзади откуда-то. А, вижу. Тычка, две тычки, три тычки. Двое. Тычка, две тычки, три тычки, четыре тычки, пять тычек. Умер еще один. Лутаешь? Золотой питом. Одного я выключил из них. Забей, смотри. смотри По мне тут ближе стреляют, блядь. Ебал, ебал еще тебя убил. Теперь берда моя? да, убил. Да. Тычка. Еще бежит, бежит, бежит. Ебало, да, убил. Тычка, две тычки, три тычки Утуливаемся? Да, Или домой, домой, домой, домой. Нет, домой, домой, домой, домой. Вот труп еще. Вот это вот утал. Золотая да, с него, шмотки. Я что ты вытворил, братан. Это пиздец. Да вот мы с гальчиками, родной. А ты в чкап глянь. Шушура, -шу Мушура. Короче, слышишь? Я изучаю прям сейчас свою пердом. Это я помню на этом, но фанатизм, Прости, я да ладно. Не мог эмоции сдержать. Еще и гаражка. Ему корды баба. Да есть. Игра настолько перевернулась, то что мы уже доминировали на нашем районе И упускать этого шанса было нельзя Поэтому полноценно собравшись, мы пошли пинать наших соседей Чтобы не дать им продыху Вышел с дома, вышел зом одетый За эту хуйню спрячься Сейчас накрепим, дурака Тычка, две тысячи, три тысячи Хит. Голову убил убил. Пока не пойду лутать, буду ждать, пока он на камбэк вернется Давай, давай Выходит на крышу Хит бля, больно, брат Хит Лопнул, лопнул У нас стремяка есть Еще давай. вышел Тычка. За стремянкой, брат, за стремянкой, срочно <свят> то, Лиза стремянка, то, Лиза, то Лиза стремянка, родной <свят> Стремянка, бля <свят> У них двери открыты, брат Может, это дип, фу? Ой-ой-ой, давай, родной, давай, родной Уже в хате, уже в хате, на крышу лезет Тычку дал ему Снес? Еще тучку дал, умер, скорее всего Заберешь тут Томпсон, я ныряю? Давай Я нырнул что там, брат? А, все закрыто, все остальное закрыто. Только чимпсон забрал? Чимпсон и Берду, фуловую. Все кайф. Как времена меняются, братан? только что от них пизды получали буквально? Эх, парни, парни... А, тихо. Его бьют? Идиот, бля, ⁇ баный. по мне. Откида. Супермаркета. супермаркет, да. Кассиршиль потихое говорит. Товар бы я без спроса унес, бля, оттуда. Я ему сдачу не дал. А ты ему сдачу даешь? А, это этот. Give you gold, give you gold. После небольшой доминации на нашем районе нами было предпринято пофармить ресурсы. По-моему, это был просто самый лучший момент для этого. Возвращаясь с фарма ресурсов, под нашим новым уже сидел шпион. Голоуда он. Да, это он чекает нас. Короче, я расширяю дом. Это был один из тех парней, у которых мы отжали оружие. Так как они уже знали, где мы живем, нами было решено обнести наш дом еще дополнительными буферками сделать пару дверей. Но при постройке Андрюшка попал в просад. Я сейчас замурвал. Сними двойную дверь, брат, дай выбраться, я сюда горошку Ой, боже, блять. Сука, как она добил? Ручной теперь. Побыстрее ты сейчас мистер океанку переменю, блядь, разруши всю хату здесь, блядь. Свое предназначение я выполнил, спас Андрюшку, и мы увидели то, как приземляются коптер на наш порт. Нами было решено отправиться туда сию же секунду. Бля, родной, но если мы сейчас еще и коптер поимеем и слетаем, это просто чума будет. Садится? да да да, а, да, да. Я, я, я, я. Не вижу, вижу коптер. Где коптер? Одно фул снес. Лучше. Всё. Спать домой, я, нахуй. Я, я, я, я, родной. Куча у них, ёб твою мать. Блять. <свят> заводи, заводи, чип -чип -чип -чип -чип -чип. Братан, у меня так сердце каламбурит, это просто <свят> <свят> <свят> Получив коптер, мы сразу же решили восполнить наши запасы по дереву, потому что в нашей пустыне не было просто ни одного дерева. На фарме в камней мы сразу же поехали в NPC-город для того, чтобы поменять камень на дерево. Но даже тут у Андрея не обошлось без каких-либо курьезных ситуаций. Ну что за человек? Эй, я купил 3000, где он, наф. Бля, браток, ты даже тут разобраться не можешь. Черт побери, бля. А, все, дает, дает. Чисить ошибку, завершил, шесть, ты сразу на меня кричишь да, блин. Попутному убивали просто всех, кого видим. Вырубил его. Офличь фректори, <реклама> <Выветрился> треки <уже>. и мотодбастер. О, ман, бустер мастер, бостер, а тут. На немецком тоже на него нарвался. <реклама> По итогам дня Андрей сделал коптер, ну и я туда спокойно загнал коптер. <реклама> да блять, <*дь>, въебу <реклама> дали нахуй. После всех этих манипуляций с коптером, нами было решено пойти переработаться на рассвете. Но у нас просто не может быть ничего спокойно. Да, смотри, что это хуня? Нас коптеру угоняют, блядь. Да? Ты что, дверь оставила открытую? Нет, вроде бы. Ебать Опять. повезло, блядь. Что <с происходит вообще? Перепутал, дурак! Все оказалось довольно просто. Двери-то я закрыл, но они не закрылись благодаря коптеру. Во всей этой суматохе мы просто забыли о ресурсах, которые были в нашем переработчике. Их, конечно же, украли. Андрюшечка немножечко поник, и я решил выдвинуть ему мотивационную речь. Но мы должны что-либо были потерять, чувак. Лучше уж так, чем коптер. Согласись. У нас был выбор либо коптер, либо мы вообще могли дом потерять, либо вот эти ресы. Должны чем-то жертвовать. Всегда за что-то ты отдаешь что-то. И радуюсь лучше то, что мы не потеряли все, блять. Хоть ты рыгаешь там тварь че Я тут, я тут монолог блять провожу нахуй. Естественно после всего этого нам было решено оторваться на бичах. Недоволен. Чего там? Вау! Откуда? Немного приведя свое сознание в норму, мы услышали выстрел на аэропорту и выдвинулись прямиком туда и попали просто в какую-то бесконечную перестрелку. Минус один Один номер Я живой Почти вырубил Нет. После смерти я сразу же вернулся туда Почти вырубил меня Добр На одну тычку, забеги на одну тычку Вырубил Чел с помпом и с питоном Вижу Вырубил его. Хорош, да. Залезь наверх, залезь налевь, наверх. Прой я понял, я понял. Чел у меня. Убил. Ебало тело дал. Почти вырубил чел с питоном. Где, где, где? Убрал, убрал. Еще, еще. С, С. За мной пушкой почти вырубил. Наверх подняться? Не, пойдем пизды, просто валим и всё. А. Мы все тут обобрали, точно? Да, да, да, да. Вот здесь за мной, за мной, за мной. Здесь за машиной? Вот за мной при... беги, вот здесь прям, за... палимами, за этими. Вот он. Дал ему одну. Бегает? Перед нами, перед... за тачкой опять. Снес, снес, снес. лучше. Сзади меня с пампом. Что происходит, родной, мне страшно уже жить. Я в шоке, я свете. в шоке, брат. Ещё, еще, еще. Я... Тычку ему дал. За остановкой. Ебал, е... дал. Ебать! Еще. 4 хп, брат. Прискалю. Патроны есть хоть на что-то, блядь? На. На питон скинул. Что я перезаряд подержи. Две тычки дал, майбил лопнул, не знаю. Еще бежит. Вырубил, вырубил. Брат, хилится, сидишь сами. Да? Убрал его. Лучший игрок в этом году. Бля, что происходит, родной? Я в шоке просто. Бля, руки я трясутся, пизда. <смех> Все, уваливаем, уваливаем нахрен. Че, блять? На, уже нету. Так просто патронов нет, еще дети друг друга перекидывают что-то, блядь. <смех> Ебать, мы потрясли народу, нахуй. Что <смех> за хуйня вообще? Уже к этому моменту наш ящик с оружием был просто полон. А в наших головах уже прорабатывался план о том, как зарейдить наших соседей. Тех самых, у которых мы выбили оружие, и началась наша история. Тех самых, у которых мы побывали на крыше. Нам была примерно ясна уже структура дома, и нам просто оставалось найти в. Взрывчатку. У нас собралось некое количество компонентов, которые мы безопасно решили переработать в NPC-зоне. Поэтому мы схватили коптер и отправились прямиком туда. Но тут Павел Шолдевич увидел армейский ящик на лэпе. И мы решили его взлутать. Пизда, блядь. Ну, it, коптер или идти твой труп? Я же тебе говорил, ну что ж с тобой не так, да ты чертовалок, ебаный. Все компоненты вам не были, блядь. блядь. Ладно, ну, коптер сохранился, блядь. Мы в кафе играем, брат. Дальше армейский Ты так мо Блять, я просто, блядь, пиздец. пиздец. Это пиздец. нахуй. 4 утра, Ярик паркует коптер Ха-ха! Тупо виско уебался в деревне, ты умер находиться знание лезвие. Ебать, он филигранно встал, не? Ну ты посмотри, кто там запарковать его может. Пока мы занимались какой-то хуйней, вылетел патрульный вертолет, который благополучно сбили. Но мы-то два парня, которые могут сопротивопоставить что-то противнику. Поэтому мы отправились туда сразу же. Блять, меня в спину уебали! Меня, конечно, потушили, но Андрюшка остался там, пока он сражался как лев, если быть точнее, это просто крысил. Я уже летел к нему на коне. В все ящики с вертолета залутал один парень, за которым Андрюшка проследил, и я уже бежал ему на перерез. Я вижу его, он стоит прям, отвлекаю. Вот он прям перед тобой. Лучший, нахуй. Я утаю, я утаю, я утаю. Он все, он все золотал. Да. О, ракеты. Сишки, ракеты. Лутай. Блять, ты лучший игрок в этой игру, чувак. Меня вырубили. Тули на хату, тули на хату. Наверх, ползи, они тебя не поймают. Выжил? Да, да, я уебал уже. А, лучше, просто лучше. Ну мы все Я специально этот мув сделал, пол, чтобы типа они нас не зажали вдвоем. Он, чувак, он да? как будто выдался все это. Я тебе клянусь, у него типа пулик, во-первых, нулевый, во-вторых, броня нулевая, дефолтная. Знаешь, как садминки выдают? Как будто он с админки все выдал, я тебе клянусь. Ну как будто бы да. Это вообще рофло лютый. Че, прилетит нас пиздит, слышь? Если честно, я уже думал, что ты его не убьешь, когда он развернулся и по телу пить начал. Я тоже. Я просто трос и пол, мне руки монтажировали. После того, как мы немного перевели дух, мы увидели то, что выпало карга. Нами было решено взять коптер и полететь прямиком туда. Для того, чтобы выбить оттуда, нужно взрывчатку для рейда соседей. Ты полностью оделся? Да, да. И чпочмак, ёбаный. Я упал, я упал, вижу. Вырубил его. Под лестнице, брат, под лестницей. Блядь, бежит кто-то. Или, мне кажется. Утайся быстрее. Вниз, вниз, вниз, трюм. Этого добил. Он один как будто. Пошли мы просто и было набьем. Никого не вижу. Значит, он внизу, скорее всего. Подожди, Надо посмотреть это... на этом. Я что-то? Да, в лодке куча кала. Все, можем эти чекать. Искать его. Пойдем, пойдем, пойдем. Может, он один был вообще тут, типа? Но у него и нет может, ничего. Он вот сделал. он! Еблаха, маха. А ч он не стрелял по мне? Он просто ждал, стоял, ну, смотрел на блять. меня. Калаш, ракета, турель. Третий крейт облутал Андрей. В нем было две РСЗО ракеты. Благополучно, донеся все ресурсы до дома, мы побежали на аирдроп. Че вышел к тебе? Устроил ему свестопляс? Да. Не играл, вот. У меня брезент один был вшивый, бля, летел и работал. Бля, жалко его, пиздец, вач, Не, вообще, нет, не, не Тоже верно. Много блядь, оказываем, закаляем ему. Оу, фармит, слышь, бро. С кирки Нет. у меня тут нахуй. Железнючий. Дай-ка ему. Сейчас ему с болта рэпну. Ба. Ты закончился? Да, да. -да. Блять. О, 150 скрапа Проясню немного ситуацию, почему я так обрадовался 150 скрапа После того, как мы залутали карго, мы переработали компоненты, которые получились с него И сумели поставить третий верстак И нам не хватало буквально 100-150 скрапа для того, чтобы изучить ракеты с ракетницей И как раз этот скраб нам был просто нужен А у него что интересно, по карманам? О, чуметь! Там собака кого-то кушает, да? Да, кого? Одетый Вырубил Нет? Да Вырубил может по приколу РСЗО запустим три, слышишь? Не, ну я могу сходить если я желаю. Давай, давай. Просто наведись, я хочу посмотреть. Может, реально там неплохо снесет. Ты знаешь, как вообще этим управлять, блядь? Тут ты сейчас сунешь, блядь, хуй поместай в нас, блядь, захуяришь. Я тут для абстракта обтрищись, нахуй. Все, брат, пошел, давай, удачи мне. Я еще там ботов почистить надо будет, бля. Как клинер, блядь, с собой несу. Я к 47 на пятерках, блять. А ты не сможешь запись врубить, да? Могу, но я не знаю, как она выглядит. Подожди. А, нет, у меня же я же Windows долетнул. Ну все тогда. Могу на телефон записать. Давай, давай. Ха, похуй. Ебать это же угарно, нет? А ты представь, весь ролик охуенный, кажется, там, вебка стоит, ебать, все круто, классно, нахуй. Версезон запускается, с телефона снимаешь эту хуйню, сух. Родной готов получать сведения? Сведения получать готов, конечно. Отправляю, родной. Да ленив, почти Наводку получили? Наводку принял. Работаем. Подожди, я сейчас поднимусь сниму это да, на видеокамеру свою чехлу. Давай, давай. Колюч. На утку получил брат. Подожди, смиряюсь. Смиряюсь, родной. Светли, координаты. Смиряюсь. Я по аэропорту хуярю, как принял. Нормально, нормально. Я еще на скалу сейчас залезу, слышишь, лупеннить это буду. Давай, давай. Свой браток отправляю. Не-не-не, рановато. Ждите команду. Есть. Запускайте малышку в космос. Есть. Где тут кнопку нажать? Все погнал. Летят родные, летят. Ты что, дау? Пронимается? Дропы, дропы, дропы, дропы, Ничего не дропы, дропы, даже не дропы, Каменюки вообще, хоть бы хны, бля. Да, куда при прилет был? Никуда вообще Деревянные вот эти подковы у них есть на входе, бля. Дурак! Им пол хаты снесло, придурочный ты, блядь. Ты все долбоеб, тут все расчеклилась, блядь. Стой, дай пониху. Я даже не доглядывал туда, Пол хаты нету, говорит, ничего не снесло, нахуй! Ты пасори, долбоеб, тут все разрушилось, нахуй. Эй, хватит оскорблять меня. Посори. Где? Пол дома отсутствует, и хлеб. Че это за хрень? Дика как запрыгни, там по-моему, дверь открытая. Может это не мы учинили, бро? Я не верю, что это с трех ракет так у Это свой, не мы, будет. это не мы. Как узнать, дядь? От черти брат. Не, тут все закрыто. Да? Бабичка ничего есть, ничего не, ни, ничего не гниет, блин. Че отсюда начнем, брат? Человек у меня. Бочки выпит, слышь, брос. Это, походу, опять не играл в год, блядь. Не играл в год, живет же в этой штуке, да, на воде ебаный, да? Да, вроде. Голову да упал. Я ропнул, не играл в год, блядь. Он, наверное, так проклинает меня матом блаженным. Эй, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Что, бро? Нахуй вы меня убиваете, заебали, блядь. Ха-ха. <смех> у тебя есть ракетница? Че, какая, блядь, ракетница, чувак? У меня нет чего вообще, потому что 2 часа назад стартанул. Ни изучения, ничего. Понял. Если, короче, ракетницу найдешь, дай знать, бро. Най найдешь, ага. С вами тут, блядь, найдешь, блядь. Тут заходишь, блядь. Калашали с болтай ебало отрывать. Все, Анна Пултер, ну давай спокойно, что? Чего говорит? Да, блядь, найдешь нахуй. С вами тут найдешь нахуй. Да, туда найдешь, до аэропорта. А Вот, ебал, отрывайся. Калаша или с болта нахуй сразу же. Да, ты? Мужик, что ли? Да, 40 лет, нахуй, в обмен, блядь. Э, шерстерни. Шерстерни только не перерабатывай, а у нас их нету, да бля? Лучше я их переработал. На кой хуй тебе шерстер На пулиматор, ёбаный, 6 штук надо, на 2 штуки, бля. Сколько нахуй? Нахуй ты его изучал, ублюдок ебаный. Шерстер нет, ебущий не нужный, нахуй. Какой ты урод, ебал. Все шерстерни у него вытаргают там, слышишь? Да ты, блядь, дурак, у него ни черта нету. Слышь, брат, нам нужен скраб и шерстерни, есть у тебя? Именно шерстерни, блядь. Есть. Сколько есть, брос? 6 надо, скажи. Шесть шерстерни надо. Пошел в свою дамяку, блядь, какой крутой парень, блядь. Стена перевернутая, наружу, нахуй, мягкой стороной, да пизды ему, блядь. Летает нахуй. <су> Дай упся, ему что нибудь слышь, чтобы, блядь, тебя пришел. <су> Поебал, а, могу Три штуки. Три штуки? Нормально, на один, пулиχот, Нормально, на, на один пулемёт хватит. Нормально, на один пулемет хватит, брод. Давай, на, вот это тебе подарок за этот, на. Ой, спасибо. Я, на, я на... уже на Я два питона принес, думал, ты мне еще что-нибудь прикольного, дашь, но ты что-то ничего не выдал, на тебе питоны, патроны просто бесплатно. Слышишь, друхлек, мы вот сейчас тут базу будем в опыт. На нас только питоны этот не используй, не распространяй, а не то у тебя сосалка свернется в турболету. Я погоди секундочку, покажи такую базу, чтобы я не делал. Скажи квартира просто превратится в пустыню, бля, сахару. Слышишь, у тебя вместо квартиры перекати поле будет, если ты будешь на что-то рэпаться его нас. Вот, вот этот домик. Вот правда, а ты не сухал, мы. Мы ракеты прилетели прям. Дай-ка бустик мне, слышишь, родной? Вот тут. Давай. Тут 380 скрапа, брат. В звучалке тут был. Все, я засосал, брат. Спасибо. Сойди, питончик, брат. Все, удачи тебе, родной. Шасишки сразу беру с родными. Все, сразу бери. Я там просто. Нам надо генератор, блять. Я сейчас генератор туда поставлю. мы будем Конечно, брат. Давай, давай электрик, блин. Подпиши меня, просто по шоку электрик, ебаны Ты? Не-не Не зря ты туры ставишь, родной Тебе чел бежит Да это мне прям? Двое-двое заряженных Один выветрился Эту рель зарядил Вырубил одного Ребят, у меня че не убрал нахуй Вырубил его Все Ну черт побери ты сделал. поставил. О, О, здорово. А, Ой, а что? Бой, Ау! Я не знаю. О! Я тебя орю, ебать. Отойди, шкаф ломаю, это идея шкаф, это идея, шкаф Давай, давай. Все, мужички, мужички, вас мы начали, на вас мы и закончим. Ладно. Ну не, не э, что нет, че-то че-то это Да конечно нет, ну что то слабовато да, как-то. Куда рейди даже? Вниз, наверное. Вот да, вот так хорошо. Вот да, вот так хорошо, хорошо. Капец, ты за заклеил, брат. Пластырим. Никорот, бля. Вс, больше взрывов не будет. Ух ты ж, бля. Ух ты ж, бля. А что пусто так? Там чел в летит. Сейчас разрывных домов с пулеметра. Ха, ну давай. А, это наш был черный. Брат, я поднимем. Браток, пошли с нами, короче. Так как ты, старина, доживаешь свои последние годы жизни, мы тебе решили подарок очумелый сделать. Друголек, сегодня у тебя день рождения, 55-й год исполняется, заходи сюда, это все теперь твое. Ты гантрап снял? Стой, стой, стой. Не, не заходи. Заходи, заходи. Двери закрой за ним, двери закрой за ним, двери закрой за ним, а то его дипнут, блядь. Отойди, отойди, Ранислав. Ебать реакция, нахуй. Верю, это твой новый мы дом. Мы в тимку написать. <свят> Перед хатой еще печка большая, такой же пароль. Поздравляй с твоим новым домом, Гандон ебаный. <свят> <свят> зачем его убил идиот, блядь? <свят> <свят> <свят> <свят> это предсмертный хрип. <свят> <свят> Но это надо, надо было, братан, я тебе говорю. <свят> реально, реально. <свят> э, нет, нет, нет, нет. Реально, реально, <свят> <рано>, реально, <свят> реально, долбоб, реально все спокойно сейчас дубины раебада. Давай, тварь, блядь, вонючий, шлюха, блядь, мрать, давай. <свят> Бля, сучка, ты целовал тебя, пизду твою. Ну вот и история одного вайпа подошла к концу. Стрена за помощь нам получил себе дом с кучей ресурсов, мы получили кучу положительных эмоций, вы получили кучу положительных эмоций от просмотра этого ролика, так что все в выгоде. Спасибо за просмотр, мужичье. Спасибо. Вам огромное, реально. Дай бог вам здоровья, счастья, любви, благополучия, желаний и всего-всего самого наилучшего. Пока.